Коса смерти против коллектива Time Factor Best of 1. Матчу вы, как я уже говорил, до начала матча не договорились, ребятки, с итоговым количеством карт и решили сыграть все-таки одну, потому что фаст-капчик, ну, он как фаст-капчик все, собственно говоря, периодически любит полагивать Коса смерти начинает в обороне, таймфактор в атаке для ТФ, я считаю, достаточно круто, но не будем забывать, что данная карта, по сути, была выбрана командой коса смерти, и, по идее, они, наверное, готовы ее играть. Первый минус от Стафяна погибает Брингер, и бомбу пытается поставить Каспер, но его сносит Стафян, все тот же самый, Денис забирает Стафяна, и попытка бомбу поставить по-прежнему все-таки... Вот где-то витает в воздухе, правда, реализации это все никак никакой не поступает. Игроки обороны, в свою очередь, интересненькое решение такое принимают. Просто всей командой убегают обходить своих соперников скотов. И тут размены, размены, размены. Денис Дракон последний, но его увольняет Эвольверс, дамы и господа. Пистолетка остается за коллективом коса смерти. Давайте, что ли, познакомимся с составами. Команда Time Factor Это Денис Дракон, Талант 727, он же Иск Каспер и Добрингер Команда Коса Смерти Это Вольверс э, Стафян э, Скала, Смок Машина и Рейдж Слейер Вот такой вот, в общем Составчик на сегодня Салам пополам, пишет Нуридин Нуридин, приветствую вас А да, напишу заранее, в пространстве Это Скала, а Бесик опоздал Я уже знаю, мне уже написали об этом Вот, в общем. Минус от... от... от кого? Минус от Скалы. Скала делает интрифраг, забирая Каспера. Ну и далее. Минус от Брингера. Рейч погибает в размен за погибшего товарища в команде. Денис и Талант еще по минусу в догоночку. Ой-ой-ой, смог машины, большие проблемы. Талант попадает ему в голову. И Вольверс последней позиция сотни. Ну, тут, конечно, скорее, я бы сказал... Ситуэйшн не особо играбельный, но попытаться однозначно, конечно же, стоит. И все-таки один минус. Эвольверс успевает сделать, забирает таланта, ну и попадает, конечно же, под размен. Таким образом, ситуация один-один. Команда Time Factor забирают антиэкономический раунд и вырываются в гонке за экономику на этой карте непосредственно вперед. То есть теперь коса смерти вынуждены будут сыграть с пистолетами. Ну, короче, все как в предыдущем раунде, только с точностью да наоборот. Здравствуйте, чат, Александр, добрый вечер, Хорошего... хорошая сегодня вывеска Радо, приветствую, согласен, сегодня достаточно интересная команда И матч обещает быть весьма-весьма интересным Трипл-килл от Брингера, легчайший э, для команды таймфактор Ну, потому что коса смерти пришли пушить И, в общем-то, даже не пришлось куда-либо заходить а, Да, все заранее, так, да, бесик, бесик, бесик Да, мне уже, в общем-то, говорили, что в пространстве это скала Поэтому я был в курсе Так, ну, в общем, тут начинается это, из чатик сообщения отдельные, я читать не буду, это просто чтобы вы знали, что, да, была вот такая история, почему, собственно говоря, не, не было сыграно вторая, там, и, возможно, третья карта. Просто имейте, черт возьми, в виду, но, напоминаю, спойлеры никакие вообще категорически не должны пролететь в чат, если они пролетят, увы, я буду раздавать паны. Стофян пока что вырубает огромное количество своих соперников, и Вольверс вырубает Каспера, и таким образом талант остается в соло. Для талантливого человека, такого как талант, по большей степени, это, конечно, не сказать, что прям сложная ситуация, но, учитывая, что соперники коса смерти, ситуация моментально, конечно же, усложняется тем, что это вам... Не абы кто. Это достаточно сильная команда, которая, напомню вам ранее, обыгрывала дважды команду Time Factor. Здоровый Саня, ждем красивый матч. Алим Джон приветствую, и я тоже, собственно говоря, его жду. Ну что ж, снайперская винтовка у Смок Машины одна из лучших снайперских винтовок. В общем-то э -э, такая вот история. Смок Машин. Минус отыска. И далее 4 в 4. А далее 4 в 4. Ситуация, конечно, неприятная для игроков обороны, потому что точка Б потеряна. Талант вырубает скалу. Рейдж, Вольверс и Стофян отправляются на ретейк. И здесь, как мне кажется, ретейкать... Конечно, смысл огромен, огромен. Минус от Стафяна по ножкам Дениса. Ну и тут же Стафян, кстати, чудом э, выжил после очереди брошенной ему в спину. Талант сиском по минусу. И Стафян в соло. Ну а в соло уже такой, как мне кажется, не выбивается. Завершающий фраг за талантом. И это 3-2 за таймфактор. <звы> Как итог. Как итог, в общем-то, экономическая война в очередной раз выиграна командой Factor. И вновь и вновь и вновь коса смерти остаются с не самой качественной экономикой. А в теории такое бывает. В теории такое, конечно же, бывает. И на практике это можно увидеть еще чаще. Оборона... Все чаще и чаще остаются без денег. Иск открывается на мидл, делает даблкил. смог машина размены минус тут же флик на коты. Хорош, хорош, хэджотики. Каспер разменивается и два в одного. Но здесь, конечно, смог машину должны добирать. Фраг достается Денису Дракону и 4-2. ну опять же, э -э скорее проблема была в раунде в том, что не было экономики И не у всех игроков обороны были девайсы Вот если бы были девайсы, может, еще повоевали бы на равных Но здесь как-то все это... Ну, как-то прям очень Чтобы знали, я играл очень быстро, потому что у ребенка была температура Аргумент, аргумент Ну, это, то есть, э, без иронии, действительно Если у ребенка температура, это по большей степени действительно многое объясняет Талант же ожидает в малом квадрате аркаду от своих соперников, в то время как Каспер вместе с Иском штурбом забирают точку А, причем, кстати говоря, вообще без проблем. Дениса Дракона отдают в размен, ну это, в принципе, вполне себе неплохой такой размен, хочу сказать, отдать одного игрока за то, чтобы выиграть раунд, и вот как итог всех этих действий, Таймфактор забирают победу в седьмом раунде этой встречи, ну и у нас стартует, в общем-то, восьмой. Узбекистан когда играет? Без понятия, честное слово, без понятия Ну что ж И вновь, и вновь, и вновь коса Смерти без денег Коса без денег, просто ну вот Нашла коса на камень, как обычно Но где-то, где-то деньги Нужны и почему-то не удается их заработать. И вроде бы коса смерти. Ну, в принципе, команда-то не низкого уровня. Должны правильно и грамотно уметь следить за экономической составляющей. Но почему-то вот предыдущий форсбай, где была парочка девайсов, ну, естественно, очень сильно команду подкосил. В результате теперь точку А удерживать-то просто банально не с чем. И насколько бы агрессивно Стофян не пытался реализовать свой дигл, эта реализация не приведет к победе в раунде. Вот в чем вся сложность. 6-2. Ну, как-то пока что жестковато, но опять же, при условии того, что таймфактор играют в атаке, ну, вполне, по-моему, очевидно. Да, Юр, я согласен. Все действительно одно и то же. Итак, пошли в прокидушки гранат. И далее, что далее? Далее пока что непонятно, что на самом деле. После всех раскидок, которые команды оформляют, есть попытка выхода, наконец-то, на коты и на мидл. Но обе эти попытки для команды Factor заканчиваются провалом. Однако Каспер реабилитируется и делает даблкил на миду, тем самым выравнивая ситуацию. Брингер открывается и делает даблкил. И завершающее слово за Дениской. Вот это жесть, дамы и господа. Насколько плохо у Таймфактора начинался этот раунд. Но как быстро и здорово они по большей степени успели все это дело распетлять. Поразительно. Скорее, конечно, я бы, наверное, опять-таки тут подметил важный нюанс, что коса смерти для чего-то решили сами пойти в лобовую атаку принимать своих оппонентов, что, как мне, опять-таки, показалось, было не совсем к месту. Можно было сахать чуть более своего, заставив таймфактор открываться на точке и там уже попытаться на какие-то размены выйти. Ну, а сейчас снова нет денег, да, я уже десятитысячный раз за сегодняшний день это повторяю, но это важно понимать, важно понимать, потому что с пистолетами война равной быть не может. А, Скала вместе со Стафяном остаются вдвоем, однако, однако ничего себе, Стафян отлупил там по лицам сейчас команду Тайфактор. Дабрингер Бам! Вот это да! Вот это война, которая не может, в общем-то, да, продолжаться на пистолетах. На самом-то деле на пистолетах она и заканчивается. Причем эти самые пистолеты оказались чуть более профитные. 7-3! Так, одну секундочку, дорогие друзья. У на момента. Уна, уна, уна момента. Так, ребят, ребят, ребят, ребят. Я понимаю, да, что сейчас вы не слышите Counter-Strike и не видите комментирование На Наоборот, нет. Короче, вы поняли. Так, сейчас. Блин, простите, вот э, такие форс-мажоры не люблю, когда получаются. Так, все, все, я все пофиксил, простите, что мы практически, <Works> да нет, теперь уже не практически. Äh, такая, короче, в общем, старейшина, да, получилась. Целый раунд пропустили, ребятушки. извиняюсь еще раз. А вот, в общем, в общем, дорогие мои друзья, что я хотел бы сказать, да? ?標ença. Глобалочка, глобалочка, о которой я забыл совсем упомянуть, да, что? По информации от ГСГ, собственно, от Филиппа, которую я получил перед этим матчем непосредственно, максимально досконально скажу, практически дословно. В общем-то, игроки команды Коса Смерти не горели желанием продолжить этот матч. А у Косы, простите, а у команды Таймфактор одному человечку нужно было убегать. И за счет этого команды договорились на Best of 1. В общем, это просто чтобы смута не была в чате, что там типа из-за лагов, это все было. Вот, все. А, inside информация подъехала. Вовремя, самое главное. Каспер! Тем временем у нас остается один против троих. Пока я вам тут Inside Info выговариваю. О, у Каспера, как отправляют на коты-то, а? Уже без каски, ничего себе! Жесткий, жесткий Каспер в последнее время раздает знатные красивые крепкие попадания И хедшоты, в общем-то, не менее радужные, не менее результативные Так что два в одного При том, что 50% лайфбара даже чуть-чуть побольше есть у игрока атаки А вот у игроков обороны на двоих даже нет 50% Ну, собственно, это дает Касперу какую-то надежду Ну, слышен, топот, разумеется, Каспер не глухой Услышал соперника. И вот вопрос. И вот вопрос в таймингах, дамы и господа. Ну, тайминги складываются максимально удачным образом. Смог-машина падает. стафян остается один на один с Каспером. И такое будет уже, конечно, тяжелее гораздо тащить. И как итог, Каспер, блин, выигрывает. Вот вам и Ситу Ёвина, да? Ситу Ёвина, благодаря которой команда лишилась всех игроков. В соло остался Каспер. И это было затащено им одним. На табло 9-3 таймфактор уверенно набирают раунды. Уже причем на запас, так скажем, на вторую половину. И мне кажется, все крутоватенько. На данный момент складывается у УТФ. Опять же напоминаю, что выбор косы смерти карта Тускан. И на ней они почему-то... Не блещут. Я хотел, честно сказать, сейчас ждать, конечно, что-то очень интересного. Каспер вновь делает даблкил, убивая своих соперников одного за одним. А как результат... Вообще просто... Молниеносно заканчивается раунд. Тут даже и сказать вообще по барабану просто практически ничего нельзя. Жесть какая-то. Просто какая-то жесть. 10-3. Что ж... Два раунда. Остается разыграть. Ребят, и правда, кстати, да, заканчивайте. А то я сейчас просто скажу Юрий Юра сейчас просто... Э, у -у Уничтожит всех. <laughs> Уничтожит всех. При всем уважении, но хорош. Заканчивайте. Разборки, это все, конечно, замечательно, но есть ВК, идите разбирайтесь все-таки там Здесь обсуждается исключительно составляющая матча, исключительно то, что происходит на экране И на табло 10-4 Последний раунд первой половины, наконец-то коса смерти Могли бы, по идее, вменяемо закупиться, но, правда, конечно, до вменяемого закупа Здесь, увы, ах, смогли, по идее, смогли Учитывая, опять же, победу в предыдущем раунде, да и плюс там было мало киллов от тайм фактор Все получилось хорошо, а вот у таланта, как вы видите, деньжат -то ограниченный запас был, но это же, да, правильно, вообще ничего абсолютно не значит. Минус у таланта дабл -кил от иска. Иск пытается дать разменный фраг за гибель таланта, ему удается это сделать, и Вольверс последний. Ну, типа троих забирать, конечно, такое себе. Но есть дефюз киты, есть второй армор, можно и нужно, но не удается. Жаль, жаль, жаль, жаль 11-4, первая половина провальна максимально для команды коса смерти Провалена, потрачена, забей Просто забей Но, вдруг коса смерти раскроется на своем пике в сильной стороне А почему нет, собственно Пистолетка, я считаю, во многом может что-то действительно изменить в сложившейся ситуации а, минус три от игроков команды Коса Смерти. И только два, но уже, правда, простите, 3. 4 минуса от команды Таймфактор. Иск отличные хэдшоты выставляет по соперникам. Вольверс, ой, по-моему, ошибается и Вольверс в столь агрессивном прессинге Медан. Ну, мне кажется, это прям совсем... Ой -ой, ой ой ой ой совсем не к месту было. Я понимаю, что нужно было идти за, так скажем, за... <coughs> за бомбой, за соперниками. Возможно, подловить их врасплох. И, вероятнее всего, именно из-за этого Вольверс и не ожидал, что он увидит на миду сразу двух оппонентов. Но, как следствие... Да, как следствие, вы видели, в общем-то, чем дело закончилось. Обычный, банальный прессинг. Ой, дробовик у Каспера. Ну, мне кажется, даже 12-4 против косы смерти, это немножко не тот счет, когда уместно было бы покупать дробовики. Здесь все-таки, знаете ли... Поверить в себя очень легко, конечно, когда разница между командами в 8 матч Но давайте мыслить логически и рационально. Это коса смерти, это их пик. Даже если они сейчас играют с... Ну, так скажем, спустя рукава. Или неважно, в общем, что и как, почему они проигрывают 12-4. Важен итог! Доприкалывались? Доприкалывались в очередной раз. 12-5 Подачка, если можно так сказать, сейчас Произошла, конечно, для коллектива коса смерти Раунд, в общем-то, если бы ТФ вдумчиво и собрано Его проводили, конечно, не был бы Проигран, как мне кажется, потому что Все-таки пистолеты Да, Стафян там жестко ставил хедшоты В этом проблем и вопросов Вообще никаких, естественно, нет Но Денис Дракон Неплохая аркада на Большой квадрат, делает один фраг Далее получается размен от Эвольверса минус от Скалы и снова у нас в соло остается талант, 3 хп и прощальный хэдшот от Эвольверса. 12-6 Здравствуйте, ТФ, топ Акмал, приветствую Приветствую, но ну, не буду соглашаться, потому что я не разделяю как бы да, команды на топ и не топ Команды обе хорошие, победит достойнейший и сильнейший Саня, это же тайм-фактор, это фишка команды. Дроберы и пневмопистики. Полностью согласен, полностью понимаю. Но вот видишь, как иногда можно обжечься, да, Юр? Каспер. хедшот с дигла, два минуса от игроков атаки. И теперь в большинстве, естественно, можно попробовать обрушить все силы на точку Б, ну или же на точку А. Во всяком случае, Талант поставил хедшот Стафяну. Попал не вовремя под позицию Эвольверса. И теперь два дигла осталось. Это Денис и Дабрингер. Ну, в общем-то, против трех калашей, которые, разумеется, сейчас с огромной долей вероятности зайдут на какую-то точку. И игроки обороны уже навряд ли что-то смогут выбить. Хотя я вспоминаю раунд, где коса смерти. Вдвоем, если я не ошибаюсь, скала и Стафян, по-моему, выбили таймфакторовцев с точки. При том, что были всего-то навсего только диглы. Ну что ж, бомба поставлена на точке Б. Дабрингер в непосредственной близости. Ну вот, видите, по минусу ребята оформляют на своих пистиках. Денис даже находит автомат Калашникова. Ну есть информация по последнему игроку, естественно, о том, где находится Вольверс. Денис осведомлен. Денис пытается забрать соперника. Ему удается это сделать. А у него еще и на счастье есть... Дефьюз-киты на поясе, которые позволяют ему принести победу своей команде. 13-6. Счет вновь для косы смерти уходит не в том направлении, в котором они хотели бы его лицезреть. Но ХК вечно на этом прогорают и ничего. Ну, я бы, наверное, правильно сказал. Теперь про команду Хайред Киллер уместно говорить «прогорали». Потому что, как бы, команды более нет. Uh, остатки игроков команды хайрат Киллер ушли играть uh, за команду Промиаса. Ну и, в общем-то, на этом существование команды, по сути, можно считать закончившимся. Брингер uh, и Каспер вместе с Денисом расстреливают команду Коса Смерти. Опа, здравствуйте! Вот это забежал. Видели? Просто на ноге. Спуск на коты. Дабл Даблкилл. И простейшая, опять-таки, победа в раунде. Даже девайс не потребовался до Брингеру для того, чтобы как-то с устрашением, что ли, пробовать э, отпинать соперников. 14-6. Два раунда до победы команде Таймфактор. И зачем-то берется пауза. Возможно, таланту понадобилось куда-то отойти. И именно поэтому пауза. Потому что я вот вижу, что никто ниоткуда никуда не вылетел. Так что ждем. И это хорошо, что в прошедшем времени. Да, Юр, ты прям что-то совсем... Не взлюбил команду Хайрат Киллер, да? Хк, хк, хк. Нет, все-таки с сердечками. Это замечательно. Мага, привет тебе. Богдан, ну зачем же так, собственно, про свою команду? А, ну зачем? Зачем так грубо? Зачитывать такое даже не буду. Кстати, дамы и господа, вам же наверняка интересно, как закончилось голосование в моем паблике ВКонтакте. Оно, собственно, как всегда, естественно, проходило. И большинство голосов было отдано за команду коса смерти. 51,92% проголосовавших отдали свои голоса косе. Но коса, как вы видите, что-то немножечко притупилась, к сожалению. Элемент Dota, приветствую. Ну и далее раунд, в котором три девайса не до комплект. У косы смерти, в общем-то, есть только два калаша, и пока что эти калаши еще до сих пор живы и агрессивно могут кого-то убивать. Стафян реализует свой девайс, и, к сожалению, это вообще единственная попытка хоть что-то где-то здесь изменить. 15-6 матчпоинт. Команде таймфактор для победы. Нужно взять один раунд, всего-то навсего. Команде коса смерти, в свою очередь, 9 до овертаймов. Какова вероятность того, что будут допы, какова вероятность того, что матч закончится прямо в этом раунде, я даже не знаю, честно сказать. Каспер со снайперской винтовки забирает скалу. И это энтри-фраг, после которого в косы смерти остается уже 4 игрока, а теперь нач... Ой, начинают выходить. Все, ну, ГГ. К сожалению, это ГГ, дамы и господа, почему к сожалению... Опа, Стафян? Нет, Стафян, надежда, конечно же, команды э, Коса Смерти, безусловно, но, увы, одного Стофяна здесь не хватит. 16-6, дорогие друзья, заканчивается этот шоу-матч именно с таким разгромным достаточно счетом.